в домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, 13 в воинских частях. Для граждан Белоруссии, проживающих за пределами страны, образовано 44 участка для голосования. Всего в списке избирателей на предстоящих выборах президента включено 6 844 932 человека. Наибольшее число избирателей в Минске — 1 241 один. наименьшее — в Гродненской области — 751 084. Кроме того, в списке избирателей внесены 5 319 белорусских граждан, находящихся за пределами республики. Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа.